Всех приветствую, друзья, меня зовут Сергей, и вы попали на канал Икигай, и сегодня у нас прекрасный день, все растет, поговорим мы сегодня про рыночную картину, посмотрим на уровни поддержки сопротивления, посмотрим на интересные ситуации и так далее. Благодарю всех вас за вашу поддержку, огромное вам Благодарность за ваши лайки, за ваши комментарии. И вы также спрашивали про интервью под прошлым видео. Это интервью вышло на канале CryptoFamily. Можете переходить и смотреть, если кому интересно. В принципе, я вообще планирую снимать влоги. Иногда, может быть. Не знаю, зайдет ли вам или нет, но... Попробуем. Покупку сегодняшнюю по проекту и портфельчик я покажу в конце, а теперь давайте перейдем сразу к делу. Итак, индекс страха и жадности находится у нас на отметке 45, то есть мы на фоне роста немного его повысили. А давайте посмотрим long-short коэффициент. Long-short коэффициент, немного мотаем вниз, еще ниже, период один день. Что у нас сегодня по long-short? Short-аккаунты по-прежнему преобладают. Это, опять-таки, хорошо для роста. А мы находимся сейчас на границе верхней границе области сопротивления 40-42 тысячи. Присунку, да, мы немножко вышли за эту границу, но здесь область немножко пообширнее из-за вот этого вот скопления. То есть, пока мы не пробили вот это вот скопление, давайте нарисую, чтобы было понятнее. Пока мы не пробили вот это вот скопление, нельзя говорить о дальнейшем росте. И, в принципе, я предполагаю, отсюда хотя бы небольшое откатное движение вниз, Потом возможно движение вверх, образование здесь головы и плеч, фигуры технического анализа. В принципе, условия для этого идеальные, то есть у нас здесь присутствует нисходящий тренд, нисходящий диапазон. И на конце этого диапазона образуется голова и плечи, и мы с вами устремимся вверх и зайдем в новый диапазон от 40 до 50 тысяч. Это, в принципе, самая идеальная ситуация, которая сейчас может быть, но мы также по-прежнему можем улететь отсюда на 30 тысяч, поскольку уровень сопротивления еще не пробит. И мы находимся в диапазоне сейчас от 30 до 40 тысяч. Поэтому будьте готовы к движению вниз, я в принципе его сейчас ожидаю Опять-таки на фьючерсах я отрабатываю только ада кардана от сильной области а, поддержки С трейдингом в принципе я сейчас очень осторожен, поскольку ситуация остается по-прежнему неопределенной Даже после этого импульса на повышение Но в любом случае я рассматриваю только лонг, поскольку мы уже... Длительное время движемся в нисходящем тренде, и мы находимся около уровня поддержки, около сильных областей поддержки 30 и 40 тысяч. Поэтому здесь я рассматриваю только лонг. Вот когда мы увидим здесь повышение от этих уровней, когда мы увидим коррекцию вверх, да, уже можно будет рассматривать шорт. И в принципе вообще на фьючерсы нафиг не лезьте. Я посчитал некоторые сообщения, которые мне пишут, это просто жесть. Ребят, вы пытаетесь на фьючерсах отбить кредитные деньги. Что вообще у вас должно быть в голове? Забудьте о том, чтобы отбивать кредитные деньги еще и на фьючерсах Я вам даю стопроцентную гарантию, что это вас еще больше закопает Поэтому если у вас долги, если у вас тяжелое финансовое положение Никогда не лезьте на фьючерсы Это инструмент дополнительного заработка Кстати, мы с вами также не обсудили закрытие января Закрытие месячной свечи январской В принципе, ничего необычного Откат хороший практически на 50% от тела свечи Что, в принципе, адекватно для Дальнейшего повышения Но сигнал, естественно на месяце, На неделе пока что я не вижу Индекс S&P 500 у нас пока что восстанавливается От уровня поддержки В принципе глобально На индексе я ожидаю Давайте посмотрим Индекс S&P 500 Закройся пожалуйста сверху вкладки Закройся Окей Месячный таймфрейм Так вот делаю Отдаляю Я ожидаю около 10 тысяч долларов Из индекса S&P 500 к 2030 году. Временные промежутки, естественно, очень расширены, но примерно я ожидаю именно это число. Именно эту котировку По зонам Fibonacci мы все, все еще находимся в оранжевой зоне Напоминаю, что это хорошая зона для набора позиций на повышение Поскольку для покупок, в принципе, это хорошая зона Поскольку оранжевая зона всегда становилась, Если мы посмотрим на историю, всегда она остановилась Одном до следующего медвежьего рынка Не знаю, как будет в этом бычьем рынке Но все-таки по истории это хорошая зона для набора покупок и, Естественно, нужно контролировать свои риски То есть потихонечку, чуть-чуть покупать И в любом случае, даже если цена пойдет здесь еще ниже Мы будем потихонечку усреднять наш биткоин Желтая зона от 30 20 тысяч – это прямо идеальное, самое идеальное место для покупки. Ну, сейчас мы находимся в оранжевой зоне. Она тоже хорошая, но не идеальное. Что касается эфириума, мы находимся на уровне Fibonacci 3095. Застряли, да? На этом уровне Fibonacci. Давайте открою дневной таймфрейм. Теперь этот уровень Fibonacci служит для цены уровнем сопротивления. И, опять-таки, вслед за биткоином мы здесь можем ожидать откатное движение вниз. То есть, наверное, здесь будет то же самое, что и на биткоине, если сценарий реализуется. Мы видим откатное движение вниз, движение вверх, образование здесь головы и плеч после нисходящего тренда и опять-таки движение вверх. И заход в следующий диапазон. После пробития, естественно, данного уровня Fibonacci, следующая область сопротивления находится в районе 4000 долларов за эфириум. BNB находится посередине между областями поддержки и сопротивления, в принципе, неинтересно. Компаунд, кстати, вчера я купил компаунд, цена находится на уровне поддержки 100, это круглый уровень поддержки для цены, плюс ко всему мы здесь видим просадку. Давайте посмотрим во сколько. Просадку 85%, я напоминаю, что альткоины в медвежьем рынке корректируются на 90-99%, то есть это практически, ну, относительно, конечно же, практически дно В любом случае здесь можно начинать набирать компаунд Лайткоин также находится на уровне поддержки 100, круглая котировка И происходит очень хороший отскок от данной области поддержки, в принципе, это очень хорошее место для покупки Давайте посмотрим, что еще у нас на рынке интересного Шиба подросла на 22% буквально за день Давайте посмотрим, что у нас по шибе Опять не закрываются у меня вкладки. Закройтесь, пожалуйста. Окей. Okay. Шиба USD. В принципе, ничего необычного. видим откатное движение вверх после нисходящего тренда. Здесь находится довольно сильная область сопротивления. Если мы ее пробьем, то мы устремимся к следующей цели. Это цель в районе 0.00003. Или даже 00004. В общем, вы поняли. Я отмечу просто это место горизонтальной линии, чтобы было более понятно. То цифры фиг вы говоришь. Вот данное место. XRP демонстрирует нам офигительный просто рост от уровня поддержки. Очень хорошее, очень хорошее движение вверх. Это движение. Давайте посмотрим, насколько. Движение примерно на 30%. Ну, после такого импульса, естественно, следует откатное движение, плюс ко всему здесь находится скопление, которое служит хорошей областью сопротивления. Вот наше скопление, и после такого импульса можно ожидать откатного движения вверх, ой, вниз в локальной картине. Итак, по экспериментальному портфелю. Напоминаю, что я 1 января создал экспериментальный портфель, и я инвестирую в криптовалюту 100 долларов каждый день. А сегодня я куплю криптовалюту Салану, Салану чисто для балансировки, даже не буду смотреть на цену. Чисто балансировка, market, 100 долларов... Купить, подтвердить. А вот все мои покупки, история ордеров. Как я говорил, вчера я купил... А, и вчера я купил XRP, а позавчера я купил компаунд. Вот мои активы, то есть вот статистика. XRP, кстати, уже вышел в плюс. Биткоин и конечно же, также выходит в плюс. Dash, интернет-компьютер, фигня. NIR, NIR хорошо взлетел. AVAX тоже хорошо взлетел. И, в принципе, ну, вот такой вот среднячок. Пока что а, портфель, кстати, вышел в плюс наконец-таки. Напоминаю, что я инвестировал каждый день с 1 января. Цена весь январь падала. И буквально спустя небольшой импульс вверх я уже в плюсе. То есть я потихонечку откупал каждую просадку и усреднялся. И вот теперь буквально за пару дней я уже в плюсе. Вот все мои активы на ОКЕКС. А уже, если точнее, то ОКС. Теперь он называется так. На этом, в принципе, все. Наше видео подходит к концу, друзья. Кстати, я все свои покупки публикую в Телеграм, поэтому подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Давайте открою красивую картинку, чтобы нам на ней закончить. Вот здесь все так радужно, этот круг прямо в душу смотрит. И постарался немножко оживить наш формат, немножко добавить нового. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, как вам зашел такой формат. То есть, немножко такой обзор ежедневный рынка, немножко такой оживленный. В общем, постарался. Постарался что-то изменить. Я потихонечку э, рисую всякие уровни поддержки Фибоначчи на всех альткоинах. Это очень много времени занимает. В принципе, я на глазок все вижу, на глазок я все вижу, но э, вам это так просто не объясните. Нужно все рисовать, поэтому это занимает очень много времени. И естественно пишите ваши альткоины в комментариях, которые мне следует разобрать. Я потихонечку их всех разбираю, там разрисовываю все уровни поддержки сопротивления и так далее. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте этому видео лайк. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!